Этот коктейль сжигает жир на животе за считанные дни. Состав напитка для вечернего приема. Чай, матча, улучшает метаболизм помогает организму сжигать жир. Примерно в 4 раза быстрее обычного. Очищает организм, способствует выделению токсинов, подавляет аппетит. Мелиса, активизирует процесс обмена веществ, выводит вредные вещества из нашего организма. Способствует эффективной борьбе с лишним весом. Оказывает успокаивающие действие на нервную систему человека. Витамин В6 ускоряет обмен веществ, способствует быстрому расщеплению жировой ткани, снижает нервные напряжения, беспокойство и нормализует сон. Аргенин и л-карнитин. Это сочетание способствует улучшению обмена веществ, ускоряет сжигание жиров, очищает организм от шлаков, помогает сдерживать аппетит и облегчает потерю жировой массы при диете. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья!